Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это первое видео, посвященное автоматической компоновке виджетов в библиотеке Qt. Автоматической компоновкой в библиотеке занимаются классы менеджеров компоновки, которые унаследованы от базового класса Qlayout. И в библиотеке реализовано несколько таких вот менеджеров компоновки. Их список мы можем увидеть, в частности, в палитре виджетов редактора Forum, QDesigner, в разделе Layouts. Здесь мы видим 4 компоновщика. Компоновщик по вертикали, компоновщик по горизонтали, компоновщик по сетке и компоновщик в 2 столбца. И кому-то может показаться, что тема компоновщиков слишком незначительная для того, чтобы делать отдельное видео про это. Но в реальности, когда я начал готовить такое видео, оно получилось очень... Длинным. И э, более того, получилось, что часть информации в этом ви видео, она э, имеет ценность только для новичков Qt. А другая часть информации, она как раз новичкам пока может быть не так интересна, но может быть полезна для людей, которые уже какое-то время с библиотекой работают. И тогда я при принял решение разбить видео на два, Одно условно для новичков, а другое условно для тех, кто стадию новичка прошел. Итак, первое видео. Видео для новичков. Надо сказать, что когда я только начал работать с библиотекой Qt, я сразу столкнулся с проблемой компоновки виджетов на форме. И что происходило? Я брал какие-то виджеты, клал их на форму, и, допустим, моя задача скомпоновать их по вертикали. Я находил соответствующий компоновщик, компоновщик по вертикали. Я брал эти виджеты, клал в этот компоновщик. И, Но, да, мои виджеты скомпоновались, но только внутри компоновщика. А кто же скомпонует сам компоновщик? Как, я же хотел не этого, я хотел, чтобы мои виджеты растянулись во всю, во всю форму. И надо сказать, что в документации Qt я не нашел ответа на, на свой вопрос, что я должен сделать. Но, конечно, через какое-то время я узнал, как можно достичь целей, которые я хотел. А сделать это, на самом деле, очень просто. Я сейчас удаляю компоновщик. Если мы хотим скомпоновать дочерние виджеты внутри родительского, нам достаточно выбрать родительский виджет, выделить его и э, нажать на одну из кнопок панели инструментов вот здесь наверху, соответствующей э, нужной э, компоновке. Э, ну, допустим, в моем случае я хочу вертикальную компоновку. Я нажимаю на эту кнопку и мы видим, что мы достигли э, необходимого результата. Но у новичка опять же может возникнуть вопрос следующий: в случае, когда мы явно добавляем компоновщик на форму, у нас появляется в дереве объектов появляется объект компоновщика. И мы можем править его свойства в редакторе свойств. В случае, когда мы компонуем при помощи кнопки на панели инструментов, у нас такого объекта вроде как не появляется. Но на самом деле свойство компоновщика, который был применен к виджету мы можем увидеть в свойствах этого самого родительского виджета. Вот здесь внизу появляется раздел Layout, и здесь все необходимые свойства и параметры объекта-компоновщика. Это что касается вот этой вот проблемы, с которой столкнулся я. А Теперь я хотел бы попробовать просто сверстать некую, некую форму какую-то относительно осмысленную в которой мы будем применять, применять какие-то приемы самые простейшие и мы пройдем некий вот стандартный путь компоновки который вот я для себя определил в процессе работы с Q-дизайнером. я вот действую следующим образом возможно кто-то действует как-то иначе но вот вот это мой мой путь. Итак, мы будем верстать форму авторизации. Давайте, я хочу, чтобы у меня здесь внизу были две кнопки. Одна кнопка «Login». Так, секундочку. Одна кнопка логин. Вторая кнопка «Cancel». Я хочу, чтобы сверху у меня было некое некий еллык, приглашение к авторизации. И ниже я хочу, чтобы у меня были поля для ввода имени пользователя и пароля. Я использую елык, елыки и однострочные текстовые поля. И что вот это за стандартный путь компоновки. Я сначала выбираю все виджеты, которые я хочу разместить на, э, на форме, и э, кладу их приблизительно в те места, где я хочу, хотел бы их видеть. Э, ну, на самом деле, очень приблизительно. После чего, э, вторым этапом, я начинаю группировать э, виджеты э, так, как я их хочу скомпоновать. То есть... Э, Допустим, вот эти две кнопки, я хочу, чтобы они были вместе, они были скомпонованы. Я выделяю эти две кнопки и выбираю компоновку я по горизонтали. Я хочу скомпоновать вот эти четыре виджета, потому что я хочу, чтобы они тоже были выровнены друг относительно друга. Я выделяю вот эти четыре виджета и выбираю компоновку по, в два столбца. Так, я... И теперь у меня остаются три вот элемента, которые я хочу э, скомпоновать по вертикали. Итак, я выделяю объект формы и выбираю скомпоновать по вертикали. Теперь надо поправить какие-то недочеты, которые у нас получились. Во-первых, мне не нравятся вот эти две большие кнопки, э, которые растягиваются во всю ширину э, формы. Я хотел бы прижать их вправо и вниз. Для этого я использую такие объекты, как, это называется, spacers или разделители. Еще можно, в зависимости от того, какие функции они несут, называть их, там, допустим, пружинки или распорки. В данном случае это будут пружинки. И мы хотим поезжать вот эти две кнопки, прижать вправо. Для этого я как раз, влево кладу эту пружинку, и она смещает, смещает, сдвигает все, что находится справа от нее, сдвигает в, правый, в правую сторону. Прижимает. Также я хочу прижать эти кнопки к нижнему краю формы. Тогда я использую уже вертикальный спейсер, разделитель, и кладу его между кнопками и остальным интерфейсом. Теперь давайте добавим еще... Собственно, поправим ярлыки, это у нас username, uh, это у нас password. Uh, password. Здесь у нас приглашение, welcome to application. Я хочу, чтобы эта надпись была каким то более заметным шрифтом. Таким. Что еще можно здесь подправить? Ну, во-первых, можно, например, если не нравится расстояние между вот этими двумя кнопками, допустим, мы считаем, что оно слишком большое, можно его уменьшить, выделив объект компоновщика соответствующего и выбрав свойства интервала между между элементами. spacing, layout spacing. Сейчас это 7 пикселей, ну, мы делаем, допустим, 5 пикселей. Также я хотел бы, возможно, развести вот эти две строчки, потому что, мне кажется, они немножко слишком близко, поэтому я, опять же, выбираю объект компоновщика и выбираю соответствующие свойства интервала по вертикали Layout Vertical Spacing Vertical и делаю, допустим, вот 12 пикселей. так. И также хотел бы отделить вот этот вот ялык от вот этих вот полей тоже, допустим, на 12 пикселей. Для этого я на этот раз уже выбираю объект всей формы, как я уже говорил раньше. Внизу у нас появился раздел Layout и здесь опять же мы меняем свойство spacing и увеличим его до 12. Так. И еще какой-то момент может быть. Смотрите, вот елыки здесь вот, они у нас выровнены по левому краю. И поэтому вот эти двоеточия, они вот смещены относительно друг друга. Я бы хотел, на самом деле, выравнивать их по правому краю. Для этого я опять выбираю объект компоновщика и нахожу соответствующее свойство. Layout, Label, Alignment. То есть выравнивание ярлыка. По вертикали все нормально, по горизонтали вот здесь выравнивание по левому краю. Делаем выравнивание по правому краю. И вот мы видим, теперь эти еллыки выровнялись. Если мы хотим посмотреть, как у нас выглядит эта форма, не совершенно обязательно компилировать проект и запускать его. Достаточно включить режим Preview, режим предварительного просмотра. Это можно сделать через меню инструменты, редактор форм предпросмотр или Preview. Причем здесь можно выбрать различные стили, что полезно в случае платформенной разработки. Посмотреть, как это будет выглядеть в разных стилях. Либо можно использовать комбинацию клавиш Alt-Shift-R. И вот мы видим эту самую форму. И что я хочу отметить, что что хотя мы действительно действовали здесь э, как новички, мы э, практически ничего не настраивали, тем не менее, поведение, поведение э, виджетов э, в, э, с компоновщиками, оно достаточно логично и разумно. То есть, э, смотрите, я не могу сделать форму меньше, чем ширина ширину формы, меньше, чем э, в, занимает вот это герлэйк, что разумно. Также я не могу сделать э, высоту формы меньше э, того, чтобы влезали все, все вот эти самые виджеты, которые находятся внутри. Э, кроме того, если вы помните, мы вот здесь вот э, компоновали вот эти четыре виджета, но на самом деле э, вроде как для компоновщика... Все эти виджеты равноценны, но, тем не менее, ведут они себя по-разному. Потому что, когда я начинаю увеличивать ширину, увеличивается ширина именно виджета поля ввода, а не виджета э, ЕЛК. Вот мы видим. Так что, э, действительно, э, в, как, в каком-то смысле, нам не обязательно знать детали реализации и э, принципы работы, классов компоновщиков, для того, чтобы получить достаточно сносный результат. Но, тем не менее, если мы хотим какой-то более тонкой настройки, нам все-таки необходимо знать, как как эти менеджеры компоновки работают, что я постараюсь описать в следующем видео. А на сегодня все, спасибо, до свидания.